Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enotpastrigun. Сегодня у нас на обзоре триммер от Moser, Moser T-Cat. Триммер, на самом деле, довольно-таки уже давно выпускается, но собрался сделать на него обзор почему-то только сейчас. Давайте, как всегда, сначала посмотрим, что у нас на коробке написано, а потом, что прячется внутри коробки. На коробке у нас перечислены главные преимущества. Это то, что здесь высокоскоростной мотор, то, что здесь широкий Т-образный нож, который быстросъемный у нас, то, что работает от аккумулятора, легкий и эргономичный. На обороте у нас, как обычно, изображена полная комплектация. Там подчеркиваются еще какие-то характеристики. Но ну, давайте откроем и посмотрим, что же у нас прячется внутри. Внутри у нас прячется пачка макулатуры, машинка, нож, зарядка. Щеточка и масло и зарядная подставка. Нет здесь насадок. Вот в комплекте с этой машинкой у нас не идут насадки. Ну, давайте посмотрим, что же у нас за машиночка здесь. Этот триммер, если к нему приглядеться, он является практически полной копией более старого триммера от Мозер. Хита их практически без Мозер Хромини. Точно такой же корпус поменялось, только здесь вот добавилась надпись. Раньше был Мозер Хромини, стал Мозер Тикат и надпись Тикат здоровенная еще здесь. Хромини выпускается в двух цветах, в черном и в белом. Мозер Тикат выпускается только в черном цвете, но есть еще Wall Тикат, выпускаемый в США, который точно такой же, но белый. Но для Европы только черный, но не беда черный, на самом деле практичнее, менее марки, более долговечный пластик. Вес машинки 130 грамм, это, в общем-то, норма для триммеров, Очень легкий, очень удобный, отлично лежит в руке, как всегда у Мозер отличная эргономика. Придраться в плане того, как лежит в руке, не к чему. Нож здесь широкий Т-образный. Т-образный это значит, что будет удобнее в какие-то труднодоступные места подлезть, там куда-нибудь за ухо, под носом, усы там подровнять, что-то еще, какие-то мелкие детали. кончиком делать будет довольно удобно. Боковые грани, кстати говоря, довольно узкие, уже чем на том же Wall Detail. То есть в этом плане нож довольно-таки хорош. Ширина ножа 40 мм. Высота среза. 0,4 мм никак это не настраивается то есть как вот на заводе нож сделали все его подрегулировать меньше больше сделать нельзя и слава богу потому что народ у нас вечно валовские или эндисовские ножи дорегулируются потом массово режет клиентов нож быстро поэтому его удобно чистить смазывать и если что легко заменить на точно такое же но ну, либо не заменить дать заточку, ножи у мозор все затачиваемые, если у вас есть знакомый хороший заточник, то он вам заточит этот нож. Хорошо, по ножам на у Мозер в последнее время были нарекания, но эти нарекания не касаются ножа именно вот у тиката. На удивление, если у хромини или про мини-ножи буквально за 2-3 месяца бывают тупятся и начинают пропускать волоски, то тикаторский год-два служат без заточки, но ну, это довольно-таки неплохой результат на потоке. Мотор здесь используется довольно мощный для триммеров. Примерно 2,2 Вт в минималке. При этом, если нагрузка увеличивается, то и мощность двигателя тоже увеличивается. Спасибо микроэлектронике Moser. Обороты здесь 6400 оборотов в минуту, что примерно на 20% выше, чем у хромини, у которого 5500 оборотов. И кроме того, эксцентрик здесь которым у нас движется нож, тоже увеличен на 20%, примерно с 0,9 мм э, сантиметров, до 1,1 см. Получается, что нож ходит больше туда-сюда и чаще он ходит за счет более высоких оборотов ножа. В сумме получается производительность этого триммера примерно в полтора раза выше, чем у хромини. То есть он срезает быстрее волоски и соответственно им проще работать получается более чистые линии питание здесь только аккумуляторное как сами видите здесь вообще нет у нас разъема под шнур питания заряжается у нас только на подставке а уже в подставку вставляется сетевой шнур при этом питание хватает на 60 минут работы, полная зарядка за 120 минут. То есть 2 часа заряжаем, час работаем. Но это абсолютно не проблема. Если у вас есть свое постоянное место, поставили туда подставку. Отработали 2 минуты триммером, поставили его еще на полчаса заряжаться. Поэтому никакой проблемы с тем, что аккумулятора нам не хватит на смену. Здесь и в помине нет. Аккумулятор здесь никель металл гидридный. Аккумулятор этот без эффекта памяти Если вам кто-то втирает Про то, что никель металл Там эффект памяти, все, он сдохнет Нет такого металл -гидрида. Единственное, рекомендуется их раз в 2-3 месяца Полностью разрядить Ну, то есть, включили его без ножа даже И оставили его крутиться, пока не остановится После этого, как обычно, заряжаем Работаем дальше Все Что можно резюмировать по этому триммеру. Наверное, это на сегодня лучший триммер от Moser. Очень удобный, с хорошим ножом. Нож снимает очень чисто, он очень долговечный, очень качественный. И он съемный, что крайне удобно. Каких-то явных минусов здесь нет, поэтому весьма рекомендую данный триммер всем. В принципе, очень хороший, качественный инструмент. На этом все. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Либо пишите в нашу группу ВКонтакте, Енот Постригун, либо в Инстаграме в директ Енот Постригун. Ну и не забывайте, что у нас есть магазин, где можно купить этот триммер и остальные инструменты из наших видеообзоров. Магазин называется Енот Постригун. Ищите нас в Яндексе и Гугле. Пока-пока.